Наша компания Top Realty предлагает сервисное и техническое обслуживание любых бассейнов в Испании. Частных, коммерческих, общественных, мы заключаем договор на абонентское обслуживание, также выезжаем на единоразовые профилактические и срочные работы. Воспользовавшись нашими услугами по обслуживанию бассейнов, мы позаботимся об очистке, обслуживании бассейна, при необходимости обустроим накрытие, чтобы ваш бассейн был готов к использованию, когда вам это нужно. Произведем ремонт, монтаж оборудования, выполним отделку бассейна мозаикой, подключим автоматизацию, сделаем замену фильтров. Помните, что бассейн это не только отличное место для отдыха и совместного времяпрепровождения, но и прекрасный способ оставаться в форме и улучшать свое здоровье. Поэтому своевременное обслуживание вашего бассейна необходимо для здоровья и возможности избежать дорогостоящего ремонта. В итоге бассейн служит от 5 до 15 лет дольше. Вам не придется заниматься трудоемкими работами, от вас требуется только обеспечить доступ мастеру к техническим узлам. Вызвать мастера вы можете по телефону плюс 34 634 тридцать 333.